Привет, мое имя Клявина Ксения, и я преподаватель учебного центра Клуб профессионалов. Сегодня я хочу рассказать несколько своих наработок о работе с жирной кожей. Это очень частый вопрос от наших студентов. Как же понять, с какой кожей как работает, на какой коже как останется пигмент? Чаще всего э, с жирной кожей мы работаем более активно. Мы выбираем иглы, которые лучше вносят пигмент, мы используем большее давление, мы используем большее количество слоев, но это имеет в, в себе нескольких некоторые нюансы работы. Почему? Потому что, когда мы говорим о жирной коже, многие мастера подразумевают не только те основные факторы, которые показывают, что это жирная кожа. Например, некоторые мастера, если видят, что кожа очень плотная, сразу же относят ее к жирной, хотя это может быть обезвоженная кожа, которая принимает очень хорошо пигмент, она просто плотная. Некоторые мастера относят э, чувствительную кожу к жирной коже, хотя работа с чувствительной кожей, она совсем иная. Работа с чувствительной кожей, это когда мы послойно наносим пигмент, мы выжидаем, мы очень постепенно двигаемся в нашей движения они аккуратные постепенные там нельзя работать так быстро как например с жирной кожей а если мы говорим о жирной коже когда мы видим э, жирный блеск когда мы видим что кожа плотная когда мы видим что на поверхности кожи есть некоторые неровности это показатели как раз таки этого типа и в этом случае мы можем работать Именно так, как я говорила в самом начале, мы работаем, основные факторы работы это более активная игла, более агрессивная игла, так это назовем, да, то есть это может быть единица, это может быть тройка. Второй фактор это глубина проникновения иглы, то есть мы используем большее давление, чем для сухой кожи. И третий фактор это когда мы работаем в несколько слоев, в большее количество слоев. Ставь лайк и подписывайся на наш канал, а также в комментариях укажи, какая тема для видео тебе интересна на следующий раз.